Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал, Челенешка! Сегодня я вместе с этой очаровательной женщиной Лисуньей снимаем. Знаете что? Бум! Мы сегодня снимаем обмен подарками из фикс прайса. Недавно мы ходили и покупали кучу всяких оба фикс прайса да. и снимали первую часть видео на мой канал. Да. И сейчас мы снимаем вторую. Ну или да. это первая, это вторая, в зависимости от того, как да. вы смотрите. Короче, это в любом случае, заходите к Лисе на канал, там тоже будет продолжение. Там тре! Я не верю, что в этом видео будут более зашпарные вещи, чем были там. Подарки были просто знатные. Надеюсь, это нет. Мне понравилось. Мы не смеваюсь. Раз, два, три. Ты теперь первая. Ну давай, тащи. Дари, дары. Давай, Толкушка. Толкушка для картошки новая. Смотри, какая. Ой, она прям такая Настоящая, увесистая толкушка. Знаете, что это? Это утварь! Утварь! Прикольно. Буду, когда мять картошку, буду думать о тебе. Думаю о том, что ты меняешь мое лицо. Когда я буду ее мять, Или что-то Я запишу тебе сторис. А о чем ты будешь думать, что именно ты мнешь, когда будешь мять картошку этой штукой? Мять картошку. Ладно, хороший подарок. Мне нравится. Достойно. Лайк. Давай тогда я тебе подарю вот такой подарок. Боже! Какая охрененная хрень! Это котик! Охрененная USB котик. Хрень. Блин, это очень охрененная хрень! Мне она вообще максимально нравится! Сейчас мы включим, там как раз USB есть розетка! Подожди! Я подумала, что тебе надо! Да, это мне надо, это вообще в моем стиле! Это же прям идеальная вещь! Кого? Все, ладно, этот подарок переплыли на все остальные другие подарки! Нет у меня просто слов! Я выиграла! 100% победитель! А мы не соревновались! Да, мы соревновались в моем видео, давай еще и в своем посоревнуемся. Да, ребят, пишите обязательно в комментарии, какой подарок вам понравится больше, какой бы вы себе хотели и с чьей стороны подарки вам понравились больше. Да. Маленький Неко, маленький Неко. Он очень миленький. Там был медведь какой-то, но мне показалось медведь уродский, я взяла котик. Так, давайте проверим. Надеюсь, что все работает. пожалуйста. Я уверена, нажать. Неко! Ну, блин, был прикольный. прикольно так и Так, теперь дарю подарки я. Давай. Что ты мне подаришь. Ты тут недавно давай. делала всякие косплеи закосы странные. Вот тебе. Почему мы во втором видео думаем одинаково? Да ладно, нет. Не может быть. Я с... Ладно, реально не иронично Причем же, посмотри, ты подобрала практически цвет своих волос А я практически цвет своих волос, и мы обменяем. Я считаю, надо надевать Не иронично надеваем, ребят все, это подарок, который надо надевать Как так получилось, что мы подумали об одном и том же Второй раз, И опять цвета не совпали Первый раз мы делали так, у Лисы на канале получилось Похоже на Папуримского Хочешь, я тебя покрещу? Не крести, да не крестим будешь Это какошник нет, не готов? У него какаются? Ну, я не знаю. Ребят, что делать с какшником? Зачем это нужно? <смех> Можно толкушкой размять. Давай, тащи. Так, следующий подарок, ладно. Разве что я заговорм на эту тему. <сос dopo>, <сёк�os> что? <сёк�os> Ооо, надеюсь, в Она Должна быть хорошая из фикс прайса Нежной заботы Четыре трехслойная, л... Лиза Черт! На один слой, Нет! на один слой Нет! Могла бы и четырехслойную взять Но она с ароматом жасмина Что, воняет? воняет? Очень вкусно пахнет Нихрена, очень вкусно пахнет Это теперь моя любимая туалетка Ребят, быстро идем в фикс прайс, покупаем эту туалетку Фикс прайс заплатите, пожалуйста, за рекламу О, Она офигенная, реально, я не знаю, что они в что -ли, может она из жасмина, может это жасминовая да, туалетка Не знаю, но она офигенная и вкусная Жопе, конечно, пофиг, но вот носу приятно Перед тем, как Вытираться, ты нюхаешь Спасибо Хороший дар Хороший, мне нравится Никто, а не, тоже. никто не заботится так о моей жопе И других местах, как ты Опять-таки пойму те, кто смотрел Еще одно видео из этого цикла Из цикла, да да, Ладно, хорошо, раз мы пошли по полезным подаркам Вот тебе полезный подарок Это что? Это перчатки хозяйственные Чтобы мои ручки были не в срат, как обычно А то я вечно делаю Это типа ковидные перчатки Нет, я буду использовать для того, чтобы делать в них Ну ладно, так тоже можно Но вообще изначально планировалось что, типа, в пандемии ты будешь носить перчатки ну, вообще ношу перчатки Ну вот У меня есть перчатки вот, Красные да. есть У белые перчатки Ладно, я их надену сразу Я буду доктором Они пахнут Да, шасмином Хер поймешь, но что-то а, ну они такие, я люблю кстати Они очень приятные. Мне кажется, у них даже можно красить волосы там спокойно. То есть они такие, реально полезные, домашние. И не только перчатки. Уютные, да. Интересно. А что, мне нагинаться? Нагинаться? Куда? Ты практолог. О, Тилька, ты че? Ну она такая она мерзкая иногда будет. Просто ужас какой-то. Королевский практолог. Если ты пришла бы на прям проктолога он выглядел бы так. Футболки Наруто. Какуюшки? Явно не по размеру перчатываю, что ты сделала? Не знаю, я бы подумала как-то странно, может быть, она бухая? Ребят, вопрос ко всем, что вы сделали? Вопрос второй, вы знаете, что такое вообще проктолог? Потому что если нет, то бум. Именно бум. Следующий дар будет от меня, а следующий дар у меня... Опять? Там у тебя были все цвета, потому что там были не все, а теперь тебе все цвета, чтобы делать лепку. Она мне в прошлый раз такие же подарила. Я это подарила, чтобы ты могла сделать мне фигурку, которую я буду потом использовать. Хорошо, так уж и быть сделаю две. Не пристает к рукам. Знаешь, такое лепишь, а она к тебе такая, отстань, противно. Отстань, О, отстань тебе пристает пристает. Мерзкая, мерзкая, какой хороший подарок. Пластишка. Я пластишка. Главное не припутать, да. Хорошо, Лиса. К тему календаря из О, шипучка, но не для рта, а для ванны. Потрясающая вещь. Самая одна из, вообще, мне кажется, клевых идей для подарка, это возможные бомбочки. Ну, не ванна была. Ну, это да. У меня есть. Очень полезная вещь. Очень круто принимать ванну. Обязательно воспользуйтесь... А и про в Нет. Вот как раз и узнаем. Если вдруг мое тело покрасится в зеленый, я тебе напишу. Шипучка. Так. Бум. А, большая такая. Да. Следующий дар у меня для тебя филька. Это как бы коробка. Так. Ну, это просто коробка, потому что надо было положить это туда. А это грейпфрутовый чай. О, а, представим, что я это упаковала и получилось, что получилось. Хороший подарок. Вкусный. Можно попить. Тем более цитрусом отдает. И есть инструкция, как чуть-чуть. Главное, чтобы там не пыль была. Пыль! Хорошо, в тему пыли. А что мне в тебе такое... А, ну, ну как бы, чтобы у тебя было дохрена бабла блин, блин, это деньговый магнит. Да, Деньговый Магнит! Ой, да. ну я люблю деньги, я люблю вот это вот вообще... Теперь подходит вообще подходит. А -а -а. Деньговая Корова. Ты точно пьяный проктолог. Блин, а ты же знаешь, что ну, мы же обсуждали с тобой тему, то, что некоторые люди через попу пьют алкоголь. Да. Вот, ты просто проктолог, которая приняла человека, который пил через жопу, и он тебя надышал задницей. И поэтому ты... То есть он меня напердел. Да. Знаешь, вот, между прочим, говорят, что проктологи получают больше всех остальных И к ним очень высокий уровень доверия, потому что людям очень непросто вообще в принципе идти напрямую к проктологу Поэтому это одна из самых уважаемых вообще в сфере врачебных подразделений, профессий Да, да и одна из самых высокооплачиваемых, поэтому я не против, я денежный проктолог Хотите ко мне ваши жепы А если бы к тебе пришел кто-то из нас, ты бы работала проктологом? Ну если бы проданули, я бы сказала, будьте здоровы Нет, ты бы потом и говорила, а у Тильки-затницы такая волосатая, там три волосины. Это, это были бы мои любимые истории для обсуждения с другими моими друзьями, только я бы не говорила напрямую тиль, я бы говорила вот так. Знаете, когда вот я ко мне приходила, моя подружка, я не могу сказать, кто именно. Ну, короче, вот... А у меня такая задница. Просто... Ух! У меня для тебя супер хлеб! Оооо! Зачем мне? Заклеить мой рот, чтобы я чушь не везла, Честно да? говоря, суперклей это одна из самых важных вещей, мне кажется, дома. Потому что никогда не знаешь, когда он тебе понадобится, но когда он тебе нужен, ты не можешь его найти. Ну, кстати, да, мне нужно сережки заклеить. Вот, это, видишь, очень важная вещь. Поэтому вот это самая полезная хрень на свете. Дарите друзьям клей. Знаешь, какая еще одна, может быть, самая ну, нужная вещь в доме, которую ты тоже постоянно теряешь. Особенно, когда закончил школу. Мозг, жизнь, ручки. хо о какие крутые ручки. Вау. Возьми меня на ручки, у меня есть Блин, традиционный... они прикольные, они в форме кактусов Да Синие малиновые Мне нравится Синие они малиновые улетают. Да, написано синие и малиновые чернила Цена будет синяя, вторая розовая А, я подумала ты про, это. <свят> про эти цвета Типа синие и малиновые Я так ничего себе, что с тобой На прочую тогда в Она настолько плохая Очень крутая тема и выглядит очень приятно Да Что ж, последний подарок Давай, Давай твой последний подарок Мушек большой? Супер хлопушка, О, самая ухты. новогодняя хрень Я бы ее хлопнула, но это не мой дом Были бы мы в моем доме, я бы хлопнула. А их тут несколько, смотри Хочешь хлопнуть? Убирать будешь ты Не, не хочу Три штуки Все, супер-хлопушка Так хочется дернуть Вдыщь. Илиса такая. Нет, ты, ты, ты, ты, ты, никогда не упущу в дом. Ты Mist. можешь дернуть? Нет. Я не шучу. Не-не-не, ты что? Потом это убирать еще заставишь. Ну, ты же понимаешь меня, так... <м commitment> с утра? Нет, не буду. Утром мы просто снимали видео с макияжем. Я сказала мой пол. Нет, не так было Ты села на пол, а там были разбитые тени. Я сказала: ну, если некомфортно, вот ты можешь их убрать. О, блюдо. золотая чашка. Вторая золотая чаша. Теперь комплект. Теперь могу положить на золотую чашу. Деньгу. У меня будет вот такая вот фигня. Это потрясающе выглядит. Кстати, очень круто смотрится она очень красивая Я бы никогда не сказала, что это из экспресса То есть она прям реально достойная Мне тоже очень понравилось Ну, там еще монцелады Там на да Что еще по Все такое вообще клево Кладем это сюда Золотая шаша Да, очень красиво Можно реально использовать Еще в комплекте вот с той штукой хорошо зайдет Которая у меня в первом подарке была Но вы этого не видели, если не смотрели видео Да Ну давай, вот теперь точно последний подарок Последний подарок у меня тоже, конечно, съедобный И это вот такие вот конфетки Которые мы в раз съели И они нам очень понравились Какие сладкие. Тут всякие мишки, пингвинчики, собачки. Но вот не... знаешь, что в этих конфетках мне не нравится? Потому что у них такой маркетинговый ход небольшой. У типа упаковка такая вот. Типа, да. мишки, а потом ты открываешь, там А там шары. просто обычный белый шар. Ну, все равно приятно. Там просто два яйца. Ну, мой последний подарок максимально в стиле туфизны Я знаю, что ты будешь с ним делать, но тебе нужна птица калибри. Это просто какая-то дурацкая елочная игрушка, да? Ну, пусть будет птица калибри. Она красивая. Сейчас мы достанем ее. Ладно, она действительно. Ой, она, правда, симпатичная. Малая какая да, она такая, прям как будто дорогая. Ну, видишь? Да. видишь? Я... Она подходит тебе под кокошкой. Да, да, она прям, смотри, весь такая. А, да. А я, знаешь, вообще, когда я покупала, думала, она вот так типа делает, знаешь, которая вот так вот видишь, и mm они, -hmm. типа. А, -а, -а, а она оказывается на елку вообще. Да, это елочная игрушка, очень симпатичная. Класс. Полный. Что ж, ребят, вот такая распаковка у нас получилась. Обязательно напишите, чьи подарки лучше, чтобы вы хотели больше всего. мне кажется, очевидно. Мне опять нравится то, что на подарки. Второе видео большие такие Титкины подарки. Маленькие! Но что блестящего? Короче, да, ребятушки, пишите все ваши мнения в комментариях, что понравилось, что не понравилось, чья сторона вам нравится больше, ну, то есть, чьи подарочки. Не забывайте зайти на канал Лисы, там тоже есть еще одно видео про фикс прайс, ну и... Пока! Пока!